Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Сразу предупреждаю, этот выпуск нельзя смотреть голодным Потому что говорить сегодня будем о готовке и о еде Сбегайте за чаем, печеньками и поехали Начнем со слов, которые часто путают Cook и cooker Cooker это плита а вот cook – это тот, кто готовит Например, she's such a good cook Она так хорошо готовит, она хороший повар Я слышу, люди иногда говорят cooker, the floor's very sticky near the cooker. Пол рядом с плитой очень скользкий Cooker чаще используется британцами И это может быть вся плита целиком, сверху Кук-топ называется или stove, то, что сверху И духовкой, oven Еще путают слова шеф и chief Шеф это тот, кто в ресторане, шеф-повар, то есть, да? Chief это начальник Я э, рассказывала о том, что у меня есть друг, который шеф по-английски И э, люди не могли понять, почему мой босс вдруг готовит мне ужины. Я говорю, не, подождите, речь не о моем боссе, речь о моем друге, который шеф He's a chef, so... You know, he's really good at cooking, obviously. Теперь переходим к глаголам Измельчить, нарезать, пожарить, обвалять Как это все будет Сейчас я вам все расскажу, чтобы вы спокойно могли смотреть кулинарные шоу в оригинале А может еще и свои рецепты по-английски записывать или кому-то рассказывать Начнем с нарезания Слово cut, chop, slice dice Cut это просто резать Что угодно, чем угодно Chop это рубить вот так вот Причем рубить можно не только еду, а не ровными кусками, да Чоп можно, э, например, рубить дерево, чоп wood Dice это резать кубиками, когда ножом вот так вот аккуратненько на кубики разрезаете Это как раз dice, то есть кусочки более ровные и, э, ну, не обязательно прям вырезать фигурно, но ну, вы поняли А вот slice это когда вы меленько вот так вот ножом нарезаете слоями что ли, кусочками, да Не, не кубиками, а просто вот, просто вот так еще, конечно, нужно почистить. To peel это чистить кожуру. Моя мама предпочитает чистить картошку обычным ножом, нежели чем специальной вот этой, как она называется? Штука, которая чистит картошку. To break это разломать на кусочки или разбить. Да? To break an egg, разбить яйцо. Break the chocolate into small pieces. Да? Поломайте шоколад на маленькие кусочки. Melt это растопить. Может быть, такая строчка в рецепте. Melt a generous amount of butter in a non-stick pan. Растопите такое хорошее количество масла, щедрое, не, не, не скупитесь в сковородке, которая не прилипает. To grate ⁇ это тереть на терке. Не знаю, как у вас, а я вам сейчас рассказываю, у меня слюнки текут. To grate fresh parmesan over pasta before serving. Натрите пармезан да, на своими спагетти перед тем, как подавать. To whip. Взбивать. Whip the heavy cream with an electric mixer. Взбейте э, сливки. Heavy cream это с высоким процентом жира. Да? Взбейте сливки электрическим миксером. To sprinkle это присыпать чем-то. Есть еще существительное. Sprinkle это штука, которая воду разбрызгивает. Вот to sprinkle это тоже как бы разбрызгать, но что-то сыпучее. Да? Соль, перец. Может быть, если вы что-то кондитерское готовите, это может быть какая-то какая крошка присыпать. Ее. Вот это называется чуть-чуть так вот посыпать. Не высыпать прям, а вот так вот накидать это sprinkle. Sprinkle some salt and black pepper over the vegetables. Чуть-чуть да? присыпьте, чуть-чуть разбросайте соли и черного перца э, в свои овощи. Теперь мы с вами будем жарить. Очень много здесь слов, все они похожи. To fry, что-то это просто жарить. To deep fry это жарить полностью погружая в масло. Это то самое, что мы называем во фритюре, да, которые вот чипсы, когда готовят, опускают в масло. Вот это deep fry. To stir fry это китайский способ, когда вы жарите в этой глубокой сковородке, в воке, постоянно мешая, подбрасывая мелко нарезанную еду, овощи, мясо, неважно. Есть еще to saute это французское слово, это французский способ. Он похож на stir fry. У вас тоже глубокая сковорода, но не вок, да, просто глубокая сковорода. Вы тоже быстро жарите жарите нарезанную мелкими кусочками еду, но вы ее мешаете не так часто, как в китайском способе, и там больше масла или жира. То есть есть китайский способ, есть французский. The steam fry это тушить на сковороде, чуть-чуть с водичкой или жидкостью, с бульоном, с чем угодно. Это grill. Жарить на решетке или на гриле To roast – это запекать в духовке В Англии есть традиционное блюдо Sunday roast – это запеченные в духовке Sunday roast может быть с тремя видами мяса Это говядина, баранина или свинина и традиционный набор овощей, там, как правило, эм, parsnip У нас это называется корень пастернак, очень вкусный овощ <laughs> какие морковки, картошки, все это запечено в духовке И to bake, это печь непосредственно какие-то там пироги, торты, вот это вот У нас уже было словосочетание с fry To stir, stir fry, помните, да? Stir, это помешивать постоянно Stir one cup of sugar into the butter Размешает чашку сахара в тесто И вот два слова, которые тоже часто путают Butter и butter Чувствуете разницу? Butter, butter Butter это масло сливочное А butter это жидкое тесто, которое можно налить на сковороду, например Или в, котором можно, в которое можно окунуть, чтобы получилось в кляре что-то Вот это называется butter А вот плотное тесто, из которого можно лепить, которое можно мять Это dough Cookie dough. есть такое, да? Cookie dough. это печеньки, слепленные вот из этого теста. Ой, продолжаю течь шлюнки. Ну что, любители готовить и вкусно поесть. Не вскипел еще мозг? Кстати, как сказать, закипать? To boil это вариться и кипеть, да? Remove the kettle as soon as the water starts to boil. Сними чайник сразу же, как только вода начнет кипеть. Есть еще to simmer. Сима это когда варится на медленном огне, то есть очень тихонечко кипит, вот так вот поняли, да, долго, когда на медленном огне. The Гуляш готовился на медленном огне в духовке вот это вот. это Сейчас вот оператор надо мной смеется, но гуляш произносится именно так Конечно, это далеко не все слова, которые нам понадобятся, которые вам понадобятся на кухне Но это хорошее начало Давайте я вам на примере моего коронного блюда дам еще несколько слов А вы пишите в комментариях свое Кстати, коронное блюдо по-английски будет signature dish My signature dish is sweet potato mash With Greek salad and roasted turkey, which I marinate in kefir, garlic, and herbs Мое коронное блюдо – это пюре из ботата или сладкого картофеля, да? греческий салат и запеченная индейка, которую я накануне мариную в кефире с чесноком и травами Итак, рассказываю рецепт Mix some kefir with dry garlic что бы я обычно использую сушеный и и Нарежьте филе на средние кусочки и положите в глубокую миску, покрывая его Здесь я вам рассказываю, да, что сначала вы замешиваете кефир с сухим чесноком, соль, перец, травами по вкусу. Я использую эстрагон. По-русски это называется тархун или эстрагон. Uh, вот это все замешиваете, режете индейку мелкими кусочками или средними, кладете в, это, в глубокую чашу, заливаете вот этой смесью и убираете в холодильник. Leave it in the fridge for a few hours or overnight, да? Оставляем в холодильнике на несколько часов или на ночь. Дальше. Preheat the oven to 220 degrees and put your turkey pieces into an oven tray and pour the leftover kefir mix over it. Ростит for 30-35 minutes. Берем uh, противень, oven tray, выкладываем туда индейку и заливаем тем, что у нас осталось от этого микса и ставим в духовку. Preheat заранее разогреть, да. Ставим в духовку, uh, которая уже разогрета до 220 градусов. While that is happening, peel the potatoes, chop or dice them and then boil them until tender. Drain the water. То есть дальше я рассказываю, как мы делаем uh, пюре из батата. Мы его режем на мелкие кусочки, варим, пока он не станет мягким, и потом добавляем масло (butter). Помним, что у нас есть butter и butter. Butter, butter. Добавляем масло и сливки и взбиваем Я обычно взбиваю ручным блендером, потому что мне лень стоять это все мять Для меня это очень энергозатратно Теперь буду рассказывать про греческий салат Мы с вами уже почти на конце находимся моего рецепта Кстати, попробуйте, это все очень вкусно и быстро готовится A traditional Greek salad consists of sliced cucumbers, tomatoes, green bell pepper, red onion, olives and feta cheese But I prefer it with red bell pepper instead of green. Plus, I add some parsley and use simple truffle olive oil with no lemon juice as a dressing. Да, то есть обычно в греческом салате порезаны огурцы-помидоры, красный лук, оливки и зеленый перец. Я говорю, что я обычно заменяю зеленый перец красным, а в качестве слова дрессинг это как раз заправка салата. А вместо дрессинга я никакой лимонный сок туда не выжимаю я просто использую трюфельное оливковое масло. Оно потрясающе пахнет, если вы любите трюфели. И все. Из новых слов в моем рецепте были To preheat – разогреть заранее An oven tray – противень To pour – вылить что-то, да Boil until tender Это фраза варить, пока не станет мягким To drain, слить воду Parsley, это петрушка Вот я еще петрушку добавляю в свой греческий салат И dressing, это заправка Ну что, кажется, пора сходить перекусить Я уже истекла вся слюнями Не знаю, как вы А потом снова учить английский с puzzle English Обязательно пишите свои рецепты А если приготовите мой, тоже напишите, как получилось И до новых встреч, пока-пока